Перед началом, думаю, делать ли? Звук из сердца будет мне сигналом, где-то там вдали. Сегодня утром, думаю, день мой начали. В чем вблизи? Где-то тут, внутри. И думать сразу перестал. Нельзя сомнением победить. Не зря канал я создавал. В жизни прекращай меня дразнить. И победил, и проиграв. Не проиграешь. Один лишь раз победу повстреча. Закончу здесь рассказ. Об остальном при встрече одно неизменно не проиграешь один лист раз победу повстречал а также ссылки на Ангелину рыбегут будут в описании ну и на мой телеграм-канал по криптовалюте на ну, кстати на крипте уже неплохо заработал там вывел на квартиру еще на всякие ништяки ее сдаю ладно мы продолжаем я с 10 утра как только проснулся написал самый обычный план Потом я его раздвоил, чтобы было два видео. Спасибо большое моему монтажеру, что сотрудничает и помогает. Почему я решил участвовать? Не меч, не злато. Третий путь. Ликуй Венера. Пару интересных фактов о Робби Гуд. В 2020 году написала книгу «История одной содержанки». Снимала в 2021 году для Виксон, Блэкта и так далее. В теннисном сморте более 8 лет. В ютубе более 30 подписчиков. Более 83 подписчиков в телеграм-канале. Также ссылка в описании, напоминаю множество интервью. Все натуральное. А у меня лишь один вопрос: почему вы не действуете? Почему каждый раз вы упускаете возможности? Я его задаю прежде всего себе. Я решил поставить все на карту. Панели пропал. Ну и конечно, кто давно подписан на Раби Гуд знает об отличном чувстве юмора. Некоторые спросят, что я выберу. Один из запоминающихся дней, поездку в Москву, ну в принципе от СПБ рядом, или деньги. Тот, кто меня спрашивает об этом, не будет иметь ни того, ни другого. Потому что каждый ответит, то что он выбирает. Ангелина бегут Я выбираю свою дорогу. Пока что все мои действия оборачиваются сторицей. Чего я вам желаю. Спасибо. Мнение также можете написать в комментариях. Поддержите там лайком, если понравилось. Первая, вторая часть. Целый день работали с монтажером. Всем удачи и спасибо за внимание.